Сегодня поговорить о русском национализме. И э, причиной для этого стал стишок, который процитировал э, известный юморист Евгений Петросян в рамках новогодней программы. Хочу сказать, что этот стишок я нашел э, в интернете еще более ранней даты, так что автором является не он сам. Как, как некоторые решили процитировать. Его. Если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит русским ты родился, со страной повезло. Довольно забавно слышать это из уст господина или товарища Петросянова, у которого нет, как известно, русской крови совсем. Он по матери еврей, по отцу армянин. И когда он говорит про русских, вот те, кто поручили ему вот это сказать, не подумали о том, как это забавно смотрится. Но я хотел бы поговорить именно о русских и о русском национализме в России. И начать хотел бы с так называемого общества память. Помните такое общество? Оно было образовано еще в 1980 году в Советском Союзе. И это была первая такая вот националистическая антисемитская черносотенная организация. И есть такое мнение, что оно, естественно, было создано не без влияния, а может быть даже по прямой указке КГБ. И там был такой известный лидер Дмитрий Васильев, который уже скончался. Но тем не менее, вот это была первая ласточка. И к чему я вспомнил про общество памяти? А к тому, что оно было создано, и государство никаким образом с ним не боролось, а наоборот это все втиху и поощряло. И потом там был раскол, там были созданы разные другие организации, в том числе русско-национальное единство и так далее. Сейчас не буду на этом углублять внимание. Но смысл в чем? В том, что... Еще, еще при Брежневе было, 80 год, значит, был такой порыв, или позыв, или такая была необходимость. Мы прекрасно понимаем, что все общественные организации и в советское время, и постсоветское, естественно, контролировались, курировались спецслужбы. Так что создание памяти было не случайным, и вначале была вроде такая задача миссионерская, просветительская и так далее, но мы прекрасно понимаем, что смысл был гораздо глубже. И уже в 90-е годы, когда распался Советский Союз, мы помним Макашова, мы помним Баркашова, и государственная власть в лице правительства, в лице Ельцина, никоим образом не пыталась противодействовать, этому я не могу сказать, что это поощрялось, но это и не запрещалось, и как-то государство такое ощущение складывалось, что наблюдало просто, как в обществе будут восприняты вот этим какие-то монархические, какие-то националистические идеи, но сами эта организация не такие безобидные, как может показаться. И сейчас вот, о чем я еще хотел поговорить, это о другой организации, которая создана относительно недавно. В 2012 году это называется НОД, то есть Национальное Освободительное Движение. Лидером этой организации является депутат Евгений Федоров, очень известный резкими всякими высказываниями. И э, тут возникает вопрос, а в чем идеология этой организации ну, вот если открыть, в Википедии написано, что основной задачей движения провозглашается освобождение Российской Федерации от неоколониальной зависимости от США путем восстановления суверенитета через референдум об изменении Конституции. Вот. Такие вот замахи. Но дело в том, что говорить о том, что Россия была зависима от США... До всех событий, но не знаю, насколько это правильно и насколько это соответствует действительности. Теперь по поводу финансирования. Вот это очень важный момент, потому что все эти организации, естественно, получают какую-то помощь. И вот опять же в той же Википедии, которой верить можно не совсем до конца, потому что это общественная такая... Энциклопедия, которую можно дополнять, и не всегда есть возможность проверить подлинность того, что там написано. И вот там написано, что НОД утверждает, что все ее активисты участвуют в его деятельности на безвозмездной основе. Но если депутат Федоров получает полмиллиона, то почему бы безвозмездно не поучаствовать? И в 2013 году организация получила средства от некого фонда Минина, ну не знаю, может у Минина есть фонд, у Пожарского есть фонд, но дело даже не в финансировании, а в том, что очень много было конфликтов, скандалов, связанных с этой, этой организацией, и также нападали на их активистов, их активисты нападали на других людей, и был конфликт и с Сергеем Митрохиным, и с Дмитрием Киселевым, и взрыв, срыв презентации Альманаха «Молоко плюс» и так далее, и тому подобное. К чему я это все говорю? К тому, что вот эти все националистические идеи очень опасны в многонациональной России. И когда с экрана одного из центральных каналов говорят про русских, то я могу представить, что чувствуют другие национальности. Значит, им не повезло, татарам или... Чувашам или, я не знаю, кому там, дагестанцам, чеченцам и так далее. Много национальной России. И вы с экрана говорите, что русские это, – это хорошо, а все остальные – это, получается, плохо, им не повезло. Вернее, им со, со страной повезло, но им не повезло, что они не русские, что они не титульная нация. И вот такие вот утверждения просто, я считаю, недопустимы не только с точки зрения политической какой-то корректности и какого-то толерантности отношения к малым народам и к другим немалым народам, большим народам. Не надо забывать, что в России большая мусульманская диаспора и многие исповедуют ислам. И когда вы говорите о русских и выделяете их на первое место, то это очень опасный такой тренд, и кому это понравится. Я уже об этом говорил, еще раз повторю, как-то мне на глаза попал, попался продукт, как сахар. И там было написано «русский сахар». И меня это тоже очень задело, потому что, что значит «русский сахар»? Это выпускается, естественно, в России. И возникает вопрос, а почему русские себе присвоили сахар? Если вы написали российский сахар, хорошо, окей, в России выпускается сахар под брендом российский сахар. Но когда вы пишете русский сахар, многонациональный, еще раз хочу подчеркнуть, 190 народов и разных национальностей проживают в России, в том числе и какие-то, как я уже сказал, малые народы. И когда вы выпускаете вот такой вот продукт с названием «русский сахар», то вы рискуете тем, что те же народы малые и другие национальности могут спросить, а что, что, почему русский сахар, почему вы русских так выделяете? Есть такая вообще версия, что вот еще в советское время русских затирали, им не давали развиваться, они такие были бедные, несчастные, и не чувствовали само самоидентификации, все это. Чушь, я могу представить картинку, да, я уже об этом, где-то рассказывал. Завод какой-нибудь или какой-нибудь институт. Приходит Иванов, ему говорят, нет, вы Иванов, мы вас не принимаем, потому что вы русский. Ну, смешно, это просто анекдот. И вот эти все националистические, все эти дела, это небезопасно. Потому что, опять же, если это был монолитный русский народ, без каких-то национальностей, моно народ. Это один разговор, когда масса национальностей разных, религий, обычаев, традиций, и вы выделяете одну национальность, главную, и говорите, вот русские, русские, русские, то Жириновского можно вспомнить, он всегда кричал, что русских обижают, обижают русских, затирают, не дают им развиваться, русские, русские. И кто это кричит? Жириновский. Кричал, извините. Жириновский тоже еврей ну смешно смешно когда и не понимают или тоже когда сторонники русского мира с армянскими фамилиями ну не понимают люди это как это выглядит несерьезно и забавно когда даже Симоньян кричит про русских и про то что какая она патриотка россии нет нужно нужно понимать такие вот тонкости и то, что происходит, это не просто так, это идеология. Потом это вся история с русским миром, когда во многих странах Западной Европы, в частности Германии, были созданы русские центры, ну, Хочу сказать, что миссия была благородна, поддерживать русскую культуру, развивать, изучать русский язык и так далее. Но это одна сторона медали. А вторая сторона медали — это продвигать так называемый русский мир, идеологию развивать. И э, вот эти центры были, э, так скажем, пятой колонной, которые вели вот эту мягкую политику силы, как это называется. И, э, Сейчас, конечно, об этом можно потихонечку забыть, и есть эти организации, и они были связаны, естественно, с Россией, и есть до сих пор общество «Русский мир», которое возглавляет внук Молотова, Вячеслав Никонов, и смысл вот этих всех организаций в том, чтобы через них вести диалог, но... Это не так, опять же, безобидно. Это опять развивать вот этот русский мир на не только постсоветском пространстве, но и за его, естественно, пределами, я уже сказал, в частности, в Западной Европе, в Германии. Так что задача понятна. И другое дело, что вот этот русский мир, что он несет, мы уже поняли после 24 февраля, когда началась война. И э, еще спекуляции, естественно, на тему русского языка, вот в постсоветских странах. Я с удивлением недавно узнал, что в Киргизии до сих пор официальным языком является русский. Сколько лет прошло после распада Советского Союза? Причем тут русский язык Киргизии? Кто мне может объяснить? Там есть э, национальный язык киргизский, э, кстати, правильно, не Киргизия, а Кыргызстан, вот, нужно уважать названием стран. И хорошо, Кыргызстан значит у них кыргызский язык. И причем тут русский для меня большой секрет до сих пор. То есть вот эта ментальность сохраняется вот уже сколько лет прошло после распада Советского Союза. А ментальность еще вот русский язык он вообще непонятно зачем нужен в Средней Азии. Да, там есть русские, русскоязычные. Они естественно говорят по-русски, но на государственном уровне, на официальном, поддерживать его сейчас странно. Но, и это еще касается перевода на, с кириллицы на латинский шрифт, это, это тоже и есть такое, но вот эта идея русского мира, России, как какой-то такой вот идеологии, причем самое смешное, что я уже об этом сто раз говорил, идеологии никакой-то и нет своей, вот все вот эти ваши скрепы, они заимствованы. У вас нет ни одной своей скрепы, которую вы сказали, вот да, это наша искусство. Ну, вот в, лап в лаптях можно ходить, подпоясившись. Вот-вот и вся скрепа. Что касается патриотизма, тоже не ваше изобретение э, православия, завезено. Из Византии марксизм из Германии. Так что, куда ни плюнь, везде все заимствовано. Но вы кричите нет, у нас свой путь, мы такие особенные, мы Избран чуть ли не народ какой-то Это все не выдержит никакой критики Потому что это все надумано И никакого у вас своего пути нет Есть один путь Есть одни, как я уже говорил, общечеловеческие ценности Некоторые вам не близки Особенно, что касается семьи Вот этот домострой и, я думаю, не будет принят закон о домашнем насилии, потому что в России, считается, бьет, значит, любит вот такие вот извращенные какие-то представления о семейной жизни. И вообще культ силы, культ насилия сейчас, особенно после начала войны, просто расцветает. И поэтому говорить о том, что вот Россия это такая какая-то уникальная страна, избранная Богом, и не знаю, потом власть от, от Бога тоже сакральная, поэтому ее нельзя критиковать. Как же вы можете критиковать власть, Это все равно, что вы будете критиковать церковь. Теперь по поводу церкви. Церковь стала давно уже институтом власти, хотя в Конституции России черным по белому написано, что религия отделена от государства, то есть церковь отделена от государства, нет какой-то единогосударственной государственной культуры, а религии, но это на бумаге так написано, на самом деле все обстоит иначе, православие, РПЦ, это один из институтов власти, и мы видим, что патриарх Кирилл все время комментирует основные события, у него берут интервью, он говорит, что, что такое хорошо и что такое плохо, он поддержал эту войну, Совершенно однозначно, и э, это говорит о том, что церковь в России не отделена от государства, она встроена в государство, является одним из институтов, э, и, э, и это влияет на общественное мнение, и вообще мы видим, что вот эти э, батюшки себя ведут очень вызывающе, и мы помним еще в советское время, э, естественно, многие из них были агентами КГБ, включая э, Кирилла. Так что там была вот такая вот игра, с одной стороны они вроде бы священники, с другой стороны у них там погоны под грязами. Так что говорить о влиянии церкви нужно всегда очень однозначно, тут нет никаких даже сомнений. Что еще по поводу вот этого русского, русской национальной идеи? Почему опасно? значит, национализм опасен тем, что вы преподносите свою нацию над другими, вы говорите, вот русские это хорошие, а все остальные это плохие, поэтому у нас враги американцы, и вы их там называете пиндосами, или еще как-то, европейцы, вот, а союзники, азиаты, там, африканцы, и так далее, то есть вот такой вот идет расклад, но то, что вы поднимаете свою нацию над другими, это уже шовинизм, а шовинизм это уже следующий шаг, это уже фашизм. И то, что сейчас, собственно, происходит на территории Украины, это и есть российский фашизм. Некоторые его называют рашизм, неважно как называть, но это проявление фашизма, потому что вы говорите, что наша нация над всеми и мы хотим вас покорить, сломить и вообще уничтожить, как украинский народ. Вот это очень важный момент. И когда это все начиналось, вы помните девиз «денацификация» — Вот. Один из лозунгов этой так называемой спецоперации. И здесь речь идет именно о том, что уничтожить украинскую нацию, этность, народ, традиции, культуру. То есть превратить украинцев в русских. Вот главная задача, чтобы они говорили по-русски, стали частью России, забыли свою историю и присоединились к Российской Федерации. Вот это и есть задача. Уничтожить Украину как независимое государство. Прежде всего, это и язык. Язык является не просто средством общения, но и важным, атрибутом государства независимого. И поэтому вот эти все спекулятивные разговоры о том, что вот как же в Украине русский язык затирается, не дают им развиваться, есть понятие государственный язык, и в любой стране он главный. В России русский язык, в Украине украинский язык. И никак это в России понять не могут естественно, есть меньшинство, есть люди, которые разговаривают на своем языке. Я уже приводил примеры, какие-то малые народы, они сохраняют свои традиции, говорят, и никто им не, не может и не должен запрещать общаться на своем языке. Но есть государственный язык, значит, вы должны его знать. И то, что вот в Советском, в Советском Союзе это было все неправильно устроено, в частности, не обязательно нужно было владеть языком своего Своей республики, это была каждая республика, и это было не обязательно Вот корни все лежат там. Если бы люди владели своим национальным языком, то после распада Советского Союза ничего бы этого не было, имею в виду в национальном отношении. А так как элиты, я уже говорил об этом еще раз, подчеркну почувствовали то, что их зажимают, затирают, они не чувствуют себя, полноценными гражданами, вот это была одна из идеологических причин того, что произошло в девяносто первом году и начали создаваться как грибы после дождя вот эти национальные движения в Украине Тарух, в Прибалтике национальные были движения, потому что это все было сделано в советское время абсолютно неправильно был перекос в сторону русского языка. Сейчас, возможно, в этих республиках бывших Советского Союза есть перекос в отношении национального языка. Это, к сожалению, неизбежно. И еще такой момент, после распада Советского Союза, все русские, ну, я имею в виду русскоязычные, потому что не обязательно по национальности русские, оказались заложниками вот этой всей истории, потому что они на себе, на собственной шкуре, извините, почувствовали отношение к ним. Потому что когда был Советский Союз, они чувствовали свою защиту государства. Потом, когда они оказались один на один в своих... Республиках они все почувствовали всю прелесть, а Россия в этом отношении поступила очень некрасиво. Она никого не пригласила, не сказала, что вот вы, если вы чувствуете свою ментальную близость с Россией, вы хотите жить в России, э, добро пожаловать, вот вам подъемные, вот вам гражданство и так далее и так подобное. Ничего этого сделано не было, и люди остались один на один со своими этими проблемами. И э, с другой стороны. Мы знаем, что в той же Прибалтике, даже когда у людей были какие-то паспорта негражданина, это, конечно, тоже возмутительно, что значит не гражданин. И, насколько я знаю, не было массового какого-то стремления поехать в, ну, в Россию. И, опять же, никто этого не, не предлагал и не говорил, что давайте мы вам поможем, и так далее, и тому подобное. И это тоже... Конечно, многих людей как-то задело, но вот такие издержки так называемого русского мира и то, что сейчас происходит, я прекрасно понимаю, что в той же, в той же Средней Азии, естественно, будут такие вот другие совершенно отношения с Россией и к языку, в частности, тоже. И никто России не запрещает создавать какие-то вот эти э, русские э, центры. Но, опять же, я говорю, что это кроме, э, э, кроме культуры тут еще присутствует идеология и продвижение вот этой идеи э, русского мира, которую, как выясняется, абсолютно не безобидной. Это агрессивный мир и э, кто не с нами, тут против нас, вот эти все лозунги. И сюда подключается и церковь, которая, как я уже сказал, является инструментом воздействия и одной из частей власти и это касается не только внутри России, что происходит но и за границей, есть РПЦ за границей и там тоже вот эти батюшки ведут определенную, естественно работу среди прихожан так что вот эта вся национальная идея о том, что вот русские это какие-то особые, это все очень опасно Тактика и стратегия Тем более сейчас вот Надо все рассматривать в контексте Войны Когда это было в мирное время Ладно, на это еще можно было как-то закрыть глаза и Сказать, ну что поделать Чем бы не тешились Но мы видим, что это идеология Мы видим вот эти организации И еще хотел бы по поводу русского марша Сказать на закуску Вы помните, наверное Это сочетание это понятие дело в том, что до 2021 года регулярно, не каждый год проходили вот эти марши. Вот, в которых участвовали разные организации, вот я могу перечислить, Евразийский союз молодежи, Движение против нелегальной иммиграции, Национал-патриоты России, Национал-державная партия России, Национальный патриотический фронт памяти, о котором я, кстати, говорил, Общество Правда, Русский общественный союз, Русское общественное движение, Движение «Русский порядок». Даже сами названия, вот русский порядок, ассоциации очень такие неприятные. И вообще само сочетание, вот этот русский марш, опять говорит о том, что это русский, значит это для русских. Вот. И в заключение еще раз хотел бы подчеркнуть разницу между понятием русский и россиянин. Многие путают и до сих пор не могут понять. Здесь очень все просто. Русский это национальность. Россиянин это гражданин России любой национальности, независимо от того, гражданин. Все, он гражданин. Но, когда вы говорите русский, подразумевая россиянин, это оскорбление по отношению к другим национальностям. Потому что я уже сказал, что в России живут представители массы других национальностей. Есть крупные регионы, есть даже Чечня, есть Дагестан, есть Чуваша, есть... Каракапакия, есть что там еще мелкие, я уже не говорю, чукчи, венки и так далее. Но что значит русский? Что значит русский марш? И когда вы говорите, вот русский, русский, вот этот шаман еще пел, да, я русский, что мне повезло, что там про отца пел, что у него по, по, по отцу он русский, а про маму он что-то забыл сказать, кто он по маме, может, и не русский. И э, когда в России полно смешанных браков, и много очень этнических, и украинцев, и других представителей, и когда вы выделяете русских как какой-то вот этот бренд, э, и э, подменяете понятие национальность и гражданство, это э, все очень чревато последствиями, когда люди скажут, а чего это э, русские какие-то особые. Да? И помните, вот в новой редакции Конституции там тоже что-то по поводу русских было вписано в первую главу. Я считаю, что надо разделять, где русский, где русскоязычный, где российский и так далее. И очень смешно, когда говорят, например, что Исаак Левитан – это русский художник. Тут опять смесь. Речь идет о русской культуре, но русский – это прилагательное. И, кстати, во всех языках, кроме русского, почему-то национальность обозначается Существительный. Посмотрите, немец, укра... украинец, белорус, француз, англичанин, кто там еще, американец, все, кто. А русский это какой? Вот, вот такой вот парадокс. И в связи с этим возникает масса всяких э, забавных вещей, вот как э, Исаак Левитан, это русский художник. Он не русский художник, он художник, представитель русской школы живописи, можно сказать. Но по национальности он не русский. И когда вы говорите русский Исаак Левитан, русский художник, это, это просто какой-то аксиомарон. Так что нужно всегда думать, как это звучит. И вот заканчивая свой сегодняшний эфир, я хочу сказать, что нужно очень внимательно относиться к своим гражданам. И перед тем, как вы пытаетесь шутить на всю страну и говорить, что русский, тем более, когда это говорит Петросян, вы должны понимать, что это выглядит просто нелепо. Я уже не говорю, что шовинизм, национализм и так далее. Ну что, дорогие друзья, может сумбурно немножко получилось, но я считаю, что тема очень такая взрывоопасная. И это одна из тоже причин, сегодняшней войны, потому что, как я уже сказал, вот это продвижение русского мира, причем на штыках, с применением ракет, говорит о том, что Россия хочет расширить свою территорию, как вот тоже Петросян сказал, что нравится, не нравится, Россия расширяется. Но это все временно, и я надеюсь, что в этом году произойдет перелом, если не окончание, и есть такая хорошая пословица, по-украински по накажи ГОП, док и не перескочишь. Не говори ГОП, пока ты не перескочил. Э так что э э не нужно говорить. И по поводу газа он сказал, что вот, э все зависимые все зависят от российского газа. Это зависели до Нового года. С, с 1 января уже, э в частности, Германия никак не зависит от от российского газа и вот эти все шуточки конечно ниже плинтуса и ниже пояса очень стыдно конечно за вот этот уровень ну что дорогие друзья большое спасибо всем кто смотрел этот эфир и тем кто будет его смотреть в записи в ютубе или в инстаграме в следующий раз мы наверное поговорим о других каких-то темах может более насущных, хотя я считаю вот эта тема русского национализма это очень, это такой ящик Пандоры, который открыли и он может выстрелить любую секунду. На этом я сегодня заканчиваю. Всего доброго. До свидания.